Если вам важно, чтобы двери служили долго, не рассыхались, не деформировались, не провисали и хорошо закрывались, если вам не хочется снова терпеть ремонт и нести расходы, не покупайте двери, если это не Аквадор. Таких дверей, как Аквадор, в России больше никто не производит. Уникальность материала и технологии в нашем случае не просто слова для рекламы. Посмотрите, вот обычные двери. Полотна делают либо по типу сэндвича, либо наполняют каркас сотами из МДФ или картона. А вот дверное полотно Аквадор произведено методом экструзии, полностью цельнолитое из материала Поливудекс по технологии Perfect Fusion Композит, разработанный экспертами нашей фабрики. Именно свойства материала гарантируют стопроцентную влагостойкость, прочность. Долгий срок службы, защиту от плесени и вредителей. Известно, что вода даже камень точит, но абсолютно бессильно перед материалом дверей аквадор. В помещениях с большой проходимостью больше всего страдают двери. Выносливые аквадоры готовы к проверке на прочность. Они стойко держат удары и небрежные отношения. В отличие от древесных материалов, Материал ПолиВудекс не привлекает насекомых-вредителей, он им попросту не по зубам. Двери Аквадор идеальны для специализированных и общественных объектов. Прекрасно выглядят в любом цвете. Мы гордимся, что тысячи дверей Аквадор уже исправно служат по всей России и за рубежом. Помните, если двери влагостойкие и прочные, это «Аквадор». Анимационные ролики «Line and Space». Современный метод продвижения бизнеса.